Всем здарова, с вами Гидра 94, и сегодня у вас будет реакция на коротенькую анимацию от Xbox Gamer Key. Называется она Wanna Play. По uh, uh, Я знаю откуда <св�> это, это из этого. Chuckie. Из фильмов про куклу-убийцу Чаки, you? что называется... Что это я, конце было? я, я, это в конце было? Такой анимация, конечно, крутая и даже жестковатая немного. Вам понравилось? Напишите в комментариях. Дайте до следующего видео.